Новая партия катализаторов отправилась на Кубу. Мы закачали один раз, и нефть пошла. Просто поперла нефть. Медиа-перформанс в Татарстане. Я даже не играю то, что я проживаю а, в этой постановке. Оно для меня очень близко оказалось. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Виктория Бояринцева. В инжиниринговом центре набережночелнинского Челнинского института Казанского федерального университета состоялась ярмарка вакансий. Участие в ней приняли представители ведущих предприятий. В их число вошел ПАО КАМАЗ, ТАТЭНЕРГО, РАМДИЗЕЛЬ, Метал и другие организации. У нас сегодня очень важное ежегодное мероприятие – это ярмарка вакансий, когда мы стукуем наших будущих выпускников с потенциальными работодателями. Вот сегодня у нас в свои стенды выставили 65 предприятий. И они уже сегодня предлагает более полутора тысяч вакансий. Также в рамках ярмарки вакансий прошли мастер-классы по технологии трудоустройства. Участники мероприятия узнали, как правильно создавать резюме и устраивать отношения с работодателем. Благодаря специалистам Казанского федерального университета реализация проекта по облагораживанию нефти месторождения бока Дахарука на Кубе станет возможной. Подробности узнала Лилиана Урманова.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 Нефть разжижалась, вот эта вот жидкая нефть поползла в разные места, она сама начала растворять эту вот твер тяжелую, твердую нефть, эта нефть пошла по роду.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 Люди смогли найти волшебное средство – препараты для диабетиков, которые помогут без лишних усилий избавиться от лишнего веса. Какие последствия ожидают человека, который попробует этот легкий способ похудения, узнает наш корреспондент. Зарубежные блогеры запустили новый тренд, но он набирает обороты не только в США. Похудение с помощью препаратов от сахарного диабета практиковали и раньше, но не говорили открыто. На сегодняшний день множество людей по всему миру экспериментируют со своим здоровьем, что приводит к плачевным последствиям. В терапии э, сахарного диабета второго типа данный препараты назначаются только после того, как э, не происходит улучшение у пациента после диетотерапии. Только вот в этом случае, начиная с небольших доз, под кристальным наблюдением врача данные препараты назначаются. Вот. И естественно, здоровым людям ни в коем случае их... Принимать не нужно. Данные препараты на самом деле могут помочь избавиться от лишних килограммов. В их составе есть вещества, которые помогают поджелудочной железе вырабатывать нужное количество инсулина при высоком уровне сахара в крови. Благодаря этому в мозг поступает сигнал, что человек сыт. Однако на фоне их приема люди могут столкнуться с головокружением, утомляемостью и другими побочными эффектами. Также от таблеток снижается уровень витамина БЛ, ВЛ, БЛ-2 и витамина Д. Из-за этого люди начинают обращаться к специалистам, а после Приведенной терапии у них возвращается прежний вес. Практически все сахароснижающие препараты, которые используются для лечения сахарного диабета, они соответственно приводят к снижению сахара крови. Если пациент без сахарного диабета данные препараты будет использовать, то у него может возникнуть такое состояние, как гипогликемия. И могут возникнуть такие симптомы, как головокружение, тремор. Вплоть до потери сознания Высокий спрос на препараты от диабета Которые используют как жиросжигающий Привел к тому, что первые начали дрожать Либо вообще исчезли из продаж Из-за того, что желающие похудеть Начали скупать лекарства не по назначению У людей, действительно страдающих данным заболеванием Нет возможности найти его в аптеках Если пациент с избытком веса или с ожирением Хочет снизить вес То здесь нужен комплексный подход Первое – это э, диета -терапия. То есть изменение своего рациона питания, подбор продуктов и калорины. Второй момент – это достаточное количество физической активности. Это физические нагрузки, опять-таки, учитывая возраст, пол и наличие сопутствующих заболеваний. Поэтому люди, у которых есть проблемы со здоровьем, должны обращаться к специалисту, а не заниматься самолечением. Дарья Степанова, Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Совсем скоро в стенах Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан состоится презентация театрального медиа-перформанса, авторами которого стали студенты и преподаватели Казанского федерального университета. Все подробности в сюжете Юлии Солеевой.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 В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся региональный этап чемпионата профессионалы-2023. Подробности в следующем сюжете. В Доме научной коллаборации имени академика Камиля Валиева состоялся региональный этап чемпионата профессионалы-2023. Участники продемонстрировали членам жюри свои навыки в компетенции преподаватель технологии. Большой багаж знаний. Там не так все как... Казалось бы, просто. Надо обладать очень хорошими педагогическими навыками, уметь выступать, иметь уже базу практики для этого. Ну и, естественно, мы все приехали сюда с целью победить. Это очень интересный чемпионат, который дает очень много позитивных каких-то эмоций, потому что здесь дети могут раскрыться и показать себя Совершенно с другой стороны. То есть э, то, чего не хватает, наверное, просто в обычном учебном процессе. Какую-то креативность свою, какие-то новшества. То есть здесь на площадке они друг с другом меняются какими-то новыми идеями, что-то друг от друга перенимают. Конкурс проходил в двух возрастных категориях. В рамках основной студенты педагогических колледжей Татарстана занимались разработкой интерактивного сценария урока с применением различных конструкционных материалов и технологий. Юниоры в рамках чемпионата занялись созданием модели на основе отечественного конструктора Red Pro. В прошлом году было все просто. Делай как по инструкции, делай как э, сказали. В этом году уже больше творчества, больше э, самостоятельности. Напомним, что региональный чемпионат профессионала является отборочным этапом. Его результаты позволят сформировать состав сборной команды Республики Татарстан для участия в общероссийских соревнованиях. Маргарита Михайлова, Елабужский институт КФУ, Универньюз. <звы> Нейросеть создала образы студентов Казанского федерального университета. На изображениях, созданных искусственным интеллектом, представлены обучающиеся всех институтов. В будущем планируется задействовать их не только в подготовке иллюстраций, но и в производстве контента и, возможно, в качестве соавторов. Иллюстрации размещены на официальных аккаунтах КФУ во Вконтакте и Телеграм-канале.